на прошедшем неделе произошло несколько событий очень важных для страны заметных и важных. Первое из них это конечно референдум в Чеченской Республике. Должен сказать, что результаты этого референдума положительные, они ожидались как положительные, но по своим показателям произошли самые оптимистические наши ожидания. Это говорит о том, что Народ Чечни сделал выбор в пользу мира, в пользу развития позитивного вместе с Россией. Это первый вывод, второй, вытекающий из этого. Все, кто до сих пор не сложил оружие, с этого момента борется не только за свои ложные дела, а напрямую борются со своим народом. Их действия прямо противоречат интересам и воле, ярко и однозначно выраженной на референдуме воле чеченского народа жить в мире. Но и для всей России есть серьезные последствия, которые заключаются в том, что мы закрыли последнюю серьезную проблему, связанную с восстановлением территориальной целостности Российской Федерации. Народ в Чечни на своем референдуме 23 марта сделал это прямо и самым демократическим образом. В этой связи хочу обратиться к руководству правительства с настоятельным требованием Сделать все в самые короткие сроки для того, чтобы завершить работу над планами восстановления Чечни. Каждое министерство, которое имеет к этому отношение, прежде всего, хочу обратиться к руководителю министерства социального блока здравоохранения, образования, другие министерства, должны иметь собственную программу работы в Чечне. Конечно, большая очень нагрузка ложится на тех, кто будет заниматься восстановлением чеченской республики, восстановлением Грозного и выплатой компенсации за утраченное жилье. Это потребует большого напряжения сил, потребует немалых денег, это дорого стоит и, конечно, потребует строгого контроля за расходованием этих ресурсов. Представитель правительства должен взять всю эту работу, весь этот сложный комплекс вопросов по свой контроль. На международной арене самой, самой больной точкой остается, конечно, Ирак. Растет количество жертв с обеих сторон. И это не может не вызывать, конечно. К сожалению, есть первые пленные с одной и с другой стороны. Нам известно, в каких условиях содержатся пленные антииракской коалиции, американской стороны. И я выражаю надежду на то, что иракская страна также будет выполнять все требования международного права, касающиеся содержанием дел. Поручая министру иностранных дел от имени российского руководства обратиться к Ираку с настоятельной просьбой следовать именно этим правилам. Министерство по чрезвычайным ситуациям в России имеет поручение развернуть лагерь на территории Ирана, вблизи иракской границы. Для принятия, возможного принятия беженцев. Первые шаги в этом направлении должны были сделаны должны быть, на прошлой неделе. Должите, пожалуйста, что в этом смысле сделано в последний